Всем привет! 18 сентября целый день в замке певицы и шоумена «Веселая суета». Их малышам исполнилось 8 лет. С утра Гарри и Лиза сделали родителям подарок в честь своего дня рождения, э, а вечером нет. стали героями тематического шоу. Я День рождения, дети. А мы тебе хотим. А, смотри, что, смотри, что я Ребята посчитали, что, что виновники торжества в этот день, день. не а только они, поэтому решили везде. сделать сюрприз родителям. Лиза и Гарри подарили маме и, и папе милые прошу, подарки. В ответ Алла и Максим преподнесли малышам праздничный торт, а позже повезли их по магазинам чтобы именинники сами выбрали себе подарки. Вечером же близняшки стали героями космической саги «Звездные войны». Судя по всему, Лиза и Гарри, несмотря на юный возраст, очень любят эту легендарную эпопею. Убранство и угощение праздника продумано до мелочей. Каждая деталь напоминает о фантастической вселенной. А конкурсы с детьми проводят самые настоящие джедай-люк, скай и королева Падме Амитала. Был на торжестве и злодей Дарт Вейдер со своей свитой штурмовиков. На празднование пришли все друзья Мининика. Вместе они участвовали в забавных конкурсах и веселились на танцполе.